Добрый вечер! В эфире Универ Универньюз. С вами Журавлева Мария. Сегодня выпуски. Исследователи КФУ получили евразийский патент. Студент КФУ лауреат Российской национальной премии ⁇ Студент года 2019 ⁇ Молодым казанским ученым вручили премию за исследования в области химии. Исследователи Казанского федерального университета получили евразийский патент за способ лечения с помощью инновационного генного препарата. Более подробно смотрите далее. Ученые Казанского федерального университета получили евразийский патент на способ лечения с помощью генного препарата, разработанного специально для ветеринарии. Созданная учеными КФУ генная терапия привела к полному восстановлению травмированных лошадей всего за два месяца. Мы лечили лошадей с помощью генных препаратов, повреждений связок, например, у лошадей и введение такого препарата повышает регенерацию, естественную регенерацию организма, тем самым приводя к более полному и более скажем так, быстрому восстановлению после травм. Основным преимуществом генотерапии было применение комбинации проангиогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также клеток соединительной ткани организма, которые играет важную роль в развитии кости хряща. Изюминкой препарата является то, что мы используем, разработали препарат именно для ветеринарии, то есть, вот, например, для лечения лошадей мы создали препарат, который содержит гены лошадей. Сейчас мы разработали препарат, например, для лечения собак, для лечения кошачьих в рамках программы, например, создания центра по изучению редких кошек. Все разработки прошли успешную апробацию. Ветеринары применяют их в своей практике, но пока лишь в рамках научных исследований. Лилия Талипова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Студент Казанского федерального университета Камалидин Бабахонов стал лауреатом второй степени российской национальной премии «Студент года 2019», которая прошла в Ростове-на-Дону. Об этом наш следующий сюжет.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 Но получилось так, что второе место. Но я думаю, это в этом ничего страшного. Камиль Гемоздинов, Леонардо Универ Универньюз. 19 ноября молодым казанским ученым вручили премию имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Подробности далее. В Институте органической и физической химии имени Арбузова состоялась церемония вручения премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых города Казани. Лауреатами премии 2019 года стали Александр Овсяников, который получил диплом первой степени, и Андрей Смолобочкин, получивший диплом второй степени. Моя работа была направлена на получение новых функциональных материалов, Получение новых материалов для совершенствования современных компьютеров, для улучшения новых сенсоров, изобретения новых распознавающих систем. В общем, это сейчас наука направлена на то, чтобы развивать полифункциональность материалов. Вот наше направление исследования тоже, мы тоже небольшой вклад в это направление пытаемся внести. В завершении торжественного мероприятия победитель конкурса ⁇ Кандидат химических наук ⁇ Александр Овсяников сделал краткий доклад по результатам своих исследований, получивших наивысшую оценку конкурсной комиссии. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Администрация социальной сети ВКонтакте анонсировала нововведение. Пользователи смогут ставить дизлайки на комментарии. Все подробности вы узнаете далее. С годами социальные сети стали занимать важное место в наших жизнях. Прикрутить ленту перед сном, ответить на сообщения и истории, поставить лайки. Оценить кого-то, поставив лайк, в 21 веке это уже стало нормой. Но что, если будет обратная сторона монеты – дизлайки? Наконец-таки с этим болотом ВКонтакте что-то начали делать, поскольку сюда заходишь и хочешь сказать «Ау, вы где?» Как это повлияет вообще на мировое сообщество? Не знаю. Но мне кажется, что... Вот, «Контакт» — он давнишний поставщик ненависти в интернете. И они хорошо умеют справляться с человеческой злостью, таким негативом. И введение дизлайков, я думаю, это последовательная политика. Вот. То есть людям дают возможность ненавидеть еще каким-то образом что-то. Поэтому я думаю, что для части людей в «Контакте» это будет очень, очень полезный инструмент. Данная функция существует на YouTube, но для других социальных сетей это крайне необычно. Так, администрация социальной сети ВКонтакте анонсировала нововведение. Пользователи смогут ставить дизлайки на комментарии. Рядом с комментариями пользователя будет стоять две оценки – положительные и отрицательные. А появление новой функции было объявлено на ВК Content Day 2019. Многие пользователи ждали возможности ставить дизлайки в связи с желанием выразить свое несогласие с мнением комментатора. И теперь, начиная с 2020 года, пользователям не нужно будет вступать в дискуссию. Теперь будет достаточно поставить дизлайк автору комментария. Совсем недавно в Китае запустили крупнейшую в мире мобильную сеть 5G. Жители прогрессивных стран еще не успели перейти на 5G, как телекоммуникационная компания China Mobile и университет Цинхуа в Китае объединились для разработки сетей шестого поколения. Совсем недавно в Китае запустили крупнейшую в мире мобильную сеть 5G. Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость может быть больше даже в 100 раз. Жители прогрессивных стран еще не успели перейти на 5G, как телекоммуникационная компания Mobile и университет Цинхуа в Китае объединились для разработки сетей шестого поколения. Системы связи шестого поколения ориентированы на повышение скорости передачи информации, пропускной способности. При этом сокращается задержка по получению информации. Но по сути это все будет приводить к тому, что большие объемы информации будут передаваться по сетям. Ну а информация в настоящее время является одним из источников, скажем так, предоставления сервисов, услуг. Соответственно, эта сфера активного использования информационных технологий, безусловно, будет развиваться. Соглашение соглашении о партнерстве сказано, что организации будут проводить научные исследования в сфере сетей и мобильной связи следующего поколения. В заявлении Министерства науки и технологий Китая подчеркивается, что работа над 6G находится в начальной стадии, но государству необходимо уделить особое внимание развитию этой технологии. Я Журавлева Мария и служба новостей телеканала Универ ТВ с вами прощаемся.